привет друзья! ба-ба-ба-бам шокирующие новости ОЖанес. я хочу вам кое-что показать вот. сразу скажу что под этим видео есть вся информация нужная для вас вот. выходите со мной на связи в скайпе в вконтакте фейсбуке вот что я хочу вам показать это для тех людей кто не любит лазить в интернете не любит искать информацию я вам кое-что покажу. Итак, друзья, начнем. Direct Select News. Uh, здесь опубликуется все новости о компаниях, которые есть в ДСА. Вот. И в данном случае я буду показывать вам топ-100 разных годов. Например, 2013 год. Они опубликовали... ТОП 100 компаний По товарообороту Взявшись за 2012 год Итак, смотрим, друзья 100 компаний По товарообороту 2012 год Мы идем вниз и мы смотрим Что 78 70, 78 позиция Уже Global в 2012 За 2012 год Идем дальше В 2014 году Опубликовали новость за 2013 год, товарооборот Идем вниз И что мы видим? Что с 78 места Жанес перепрыгнул на 46 Хорошо, идем дальше 2015 год Товарооборот за 14, естественно И что мы видим? С 46 места Жанес за год перепрыгнул на 38 место Клево! 2016 год, товарооборот за 2015 год Смотрим 18 место Теперь вы вдумайтесь только Жанес За короткий промежуток времени Кстати, в 2015 году Это 6 лет была компания Она сделала 1 миллиард долларов И вот вы подумайте Компании 6 лет было. 1 миллиард долларов. Давайте по-другому. Тот же сайт. Чтобы я сейчас покажу вам. Ой, что ж ты тупишь. Тот же сайт. Официально, где можно посмотреть. Опубликовал. Компании, которые достигли первого миллиарда долларов. И вы можете увидеть, что за 6 лет Жаннес сделал... 1 миллиард долларов. Если взять компанию МВ, ей понадобилось 21 год, чтобы сделать 1 миллиард долларов. Вы теперь вздумайтесь. Идем дальше. Герболайф 24 года. Мэри Кей 33 года. Арифлейм 39 лет. Эйвен 86 лет, чтобы сделать 1 миллиард оборота. Вы теперь понимаете, что такое компания Жанес? Это быстро растущая компания. У, у людей уже чеки, э, я не помню сколько, более 13, наверное, человек уже 20, которые получают больше 1 миллиона долларов в год. Это надо понимать. Почему Жанес э, лидирует? Почему такой товарооборот? Ответ очень прост. Первое – это классный продукт. Второе – это классный маркетинг. Только эти две вещи могут дать такой обалденный результат. Вы должны понимать. Две вещи. И как вы думаете, куда сейчас лучше вступить в «Эйвон»? строить сети, попытаться заработать денег, либо в Жанес, которая она еще только развивается, и она вошла только два года, как на рынок СНГ. И вот подумайте, тот же самый Амвей надо было 21 год. Почему? Потому что маркетинг классика в Амвэе. В Жанес совсем другой маркетинг, там одна команда, можно сказать. Там есть плюс от вышестоящего спонсора. Вы должны это понять. Просто люди, которые э, привыкли к Amway, Ariflame, Avon, это я говорю те компании, по крайней мере, которые на слуху у большинства людей. И вы понимаете, за какой промежуток времени этот товарооборот сделался. За 6 лет только некоторым компаниям удавалось сделать, а, нам, которым известно, сейчас вам покажу, Смотрите, Amazon за 4 года 1 миллиард, Facebook за 6 лет 1 миллиард, Facebook 6 миллионов, Google 5 лет, eBay 7 лет, Apple 6 лет. Вы теперь вздумайтесь, где вы можете работать. Как, как вы думаете, хотели, хотели бы вы быть красивыми, либо хотели бы вы быть здоровыми, либо чтобы... И красивые и здоровые были ваши соседи, ваши близкие, друзья, родственники, кто угодно. Хотели бы вы? Я думаю, что ответ однозначно будет «Да». А хотели бы вы еще и заработать на этом? Конечно бы все хотели бы заработать. И поэтому я предлагаю вступить в Жанес.